Добрый день, друзья мои! Сейчас я покажу вам очень полезную и удивительно эффективную технику, которая поможет понять и устранить подсознательные стоп-факторы на пути к решению ваших задач и достижению ваших целей. Сначала немного теорий. Когда вы решаете какие-либо жизненные задачи или ставите перед собой цели, ваш разум, прокладывая путь, не способен учитывать и обходить все ассоциативные ряды, которые связаны с каждым этапом прохождения. Потому что ассоциации находятся на подсознательном уровне, недоступном в свободной форме для разума. Возникающие сложности на пути к достижению результатов выбивают нас из состояния равновесия и подтачивают энергию мотивации. Чем глобальнее цель, тем больше времени вы будете к ней идти, и тем сложнее будет удерживать фокус внимания на мотиве и сохранять оптимистичную энергию действия. А тут еще подсознание проявляет какие-то стоперы. Поэтому считается, что мечтать могут многие, но результатов достигают единицы. На самом деле и достичь тоже могут многие. Ну Главное знать, где соломку подложить. Просто подсвечивайте свои подсознательные стоп-факторы и конфликтные триггеры. И они перестанут влиять на вас. Растворятся, как ночной кошмар. Создавайте триггеры конструктивные. И они, как кочки под ногами, Выведут вас из болота на твердую почву. Техника свободных ассоциаций по юнгу это словно топографическая карта, которая будет надежным помощником а, в каждом вашем увлекательном восхождении на свой личный Эверест. Ну что, поехали? Итак, вы берете любой лист. Не обязательно формат А4 это может быть тетрадный листочек. Самое важное, чтобы у вас поместилось на этом листе а, вот эти пять колоночек пять одинаковых колонок. В первой колонке вы нумеруете. 16 пунктиков у вас будет. И переворачивайте этот листик на другую сторону. На вот этой стороне вы будете писать свое желание, либо то слово, то понятие, с которым вы хотите разобраться. Это может быть желание, это может быть качество ваше, это может быть какое-то понятие. То бишь то, в чем у вас затык, в чем у вас сложность возникает. То есть вы, допустим, хотите разобраться со сложностями в карьере, либо хотите разобраться со, со сложностями с деньгами. И в этом случае вы пишите «Моя карьера», «Мои деньги», там, «Моя работа». Если это желание, так и пишите «Я хочу то-то, то-то, то-то». Если это ваши качества, вы пишите «Я такой-то, такой-то, такой-то». Все. Дальше вот эта сторона, это вам будет напоминалка. Каждый раз, когда у вас будет возникать... Затык, вот в чем я вам сейчас дальше объясню. Вы просто разворачиваете этот листик и напоминаете себе, о чем идет речь. Теперь вы в голове удерживаете только вот эту фразу «моя карьера». Дальше переворачиваете лист на другую сторону. И вот в этом первом столбике вы пишете ассоциации. Все, что вам, к вам в голову приходит, связанное с моей карьерой. По пунктам, 16 пунктов. Старайтесь не думать, не фокусироваться. Первое, что приходит, сразу пишите. Когда вы в первом столбике написали 16 ассоциаций, первое, что приходило вам в голову. Если вдруг забывали, не могли сосредоточиться, не понимали, что первое приходит, вы переворачиваете страничку и напоминаете своему разуму ту фразу, которую вы писали на другой стороне. Как только вы написали 16 ассоциаций, дальше вы делаете следующее. Вы берете первые две ассоциации, первая и вторая. И в соседней столбике пишите, какие, какое понятие, какое слово, что ассоциируется у вас только с первыми двумя. Пишите это здесь. Берете следующие две, тоже пишите в этом клеточке. Следующие две и так далее. И заполняете этот столбик. Вот. И смотрите. И таким образом вы заполняете каждый столбик. Из первого столбика берете две, две первые, два первых слова. И ассоциацию записываете во второй столбик. Следующие два ассоциацию сюда. Следующие два ассоциацию пишите сюда. То бишь с чем ассоциируется у вас каждая пара слов одну пишите. То же самое из второго столбика берете две ассоциации пишите сюда. Берете следующие две пишите сюда. Берете следующие две пишите сюда. Только эти две записывайте. То же самое дальше. Эти две записывайте в этот столбик. Эти две записывайте в этот столбик. Ну и потом суммируете вот это. Два этих понятия, с чем у вас ассоциируется, вы записываете в конечный столбик. Вот так заполняете э, табличку. Первый этап у вас будет готов. Дальше делаете следующее. Дальше, когда вы заполнили эту табличку, вы теперь разбираете по столбикам. Первый столбик – это ассоциации из уровня реальности. Вы смотрите в этом столбике. Если есть какие-то понятия, какие-то слова, которые оптимис... пессимистичны, ну, либо отрицательные какие-то, ну, то бишь, то, что, как говорится, плохое, то, что не нравится, то это говорит о том, что вот это ассоциативные ряды не ваши. Это то, что вы в детстве взяли. Чьи-то чужие ассоциативные ряды. Все, что вам нужно сделать с этим столбиком, это вот такие понятия подчеркнуть, и сверху другим карандашком другим цветом написать, чье? Как узнать, чье? Вы просто задаете себе вопрос: а кто так вел себя, кто так делал? И тут же у вас всплывет ответ. Да? А чьи такие были мысли? Тут же всплывет у вас ответ. И опять же, да, кто так работал, либо кто так создавал свою карьеру? И вы сверху просто пишите, чье. Этого вполне достаточно для того, чтобы ваш разум понял, что а это не мое, это чье-то чужое. Все, Дальше подсознание сделает все само. Второй столбик – это э, уровень вашего разума. Вот это ваши вирусы. По какой-то причине, каким-то образом э, вы нас создавали, вы взяли это за основу, и это является вашим стоп-фактором. Здесь стоп-факторы, но тут они чужие. И здесь стоп-факторы, но это они ваши. Все, что вам нужно, вы просто их выделяете каким-то другим цветом, как-то их отмечаете. Все, дальше вам ничего не нужно делать, все подсознание сделает само. Третий столбик – это уровень чувств. Из этих четырех слов, четырех понятий, ваша задача – создать э, слоган, девиз. Девиз, который относится вот как раз-таки к вашей теме запроса. Соответственно, вы берете вот эти четыре слова, и ваша задача – создать из них девиз, слоган – вы переворачиваете на другую сторону и пишете ваш запрос «равно». И как-то а, можно добавить какое-то слово, можно как-то изменить, но чтобы суть была, это а, синтез а, вот этих четырех слов. Все, и вы пишете слоган. И дальше вот эта страничка, вот эта сторона, листика, она а, и будет для вас вот тем решением подсознания, а, которое приведет вас к результату. Все, возвращаете назад. второй столбик. Вот это и есть корень проблемы. Здесь вы просто смотрите и поймите, почему э, что-то не движется, почему у вас этого нет, почему э, возникает эта сложность. Э, вот вам ответ на эти вопросы. Либо себя вы ведете не так, как здесь написано, либо вы э, опасаетесь этого. Ну, корень проблемы, короче говоря, вот в этих понятиях. Просто поразмышляйте. И осознайте, что вот это корень проблемы. Всё. Дальше опять же дайте возможность разуму поработать. Пятый ваш столбик – это, собственно, есть ключ к подсознанию. Вот ради всего вот этого мы и делали первые четыре столбика. Здесь вы рисуете символ того, что тут получилось в результате. Здесь нужен рисунок. Поскольку подсознание работает через образы, то вам нужно создать образ. И вы нарисуете какой-то рисунок. Неважно, умеете вы не умеете рисовать, не суть важно. Это ваш рисунок, и ваше подсознание, оно воспримет этот рисунок как ключ к решению вот этой задачи. Все. Когда вы вот это все заполнили, дальше вы можете убрать этот листик, никогда на него больше не смотреть, там, ну хотя бы какое-то время. Можете его выбросить. Но лучше всего положить его таким образом, либо переписать. Вот то, что на обратной стороне, где-то себе в блокнотик. И на протяжении недели, чтобы у вас вот эта фраза перед глазами была. Чтобы ваш разум э, недельку смотрел на это. Не нужно размышлять, не нужно думать. Вам нужно просто, чтобы эта фраза у вас помаячила. Недельку, семь дней. Все, а дальше можете выбрасывать. За эту неделю посмотрите, как изменится ситуация, э, найдутся какие-то решения. Придут инсайты, вы будете действовать в этом направлении. Ну, что-то будет происходить кардинальным образом. Вот так работает эта техника свободных ассоциаций поем. Это полная подробная инструкция по эксплуатации этой техники. Делая именно так, вы сможете выжать из этой техники концентрат. Если что-то непонятно, пишите вопросы. Чтобы не потерять эту технику, добавьте ее в свои закладки. А кому нужна личная консультация или сеанс терапии, пишите в WhatsApp, Telegram или в специальную форму на моем сайте. Все координаты есть в ссылке профиля. А на сегодня пока, пока.